Речь пойдет о том, что делать с пациентами, у которых есть резистентности к химиотерапии, к первой линии, ко второй, к последующему линии терапии, и развилась резистентность уже и к иммунотерапии. В последнее время много говорят о таком феномене, как о восстановлении химиочувствительности к иммунотерапии. Действительно, иммунотерапия сама по себе была прорывом и привела к существенному продлению жизни у пациентов, казалось бы, уже в критичной ситуации и неперспективной ситуации. По данным клинических исследований и исследования, которые мы провели в нашей клинике, на примере препарата неволумаб в лечении репроктерных резистентных форм лифомии Кочкина выяснилось, что общая выживаемость очень хорошая у этих пациентов. Действительно, за... Пять лет, что мы использовали препарат неволумаб, у нас от лимфомы Кочкина погибли единичные пациенты. Но если вы посмотрите на беспрогрессивную выживаемость у этих пациентов, то она, в общем-то, хотелось бы иметь лучшие, лучшие кривые. Таким образом, с точки зрения излечения, иммунотерапия вот у наших пациентов привела, может быть, к беспрогрессивному э, течению заболевания меньше, чем у третьих пациентов, и то у некоторых из этих пациентов была в дальнейшем применена аллогенная трансплантация гемопоэтических и клеток. Так что реальный эффект по беспрогрессивной выживаемости будет еще меньше. Что мы делаем в ситуациях, когда после терапии э, иммунными контрольными точками мы видим резистентность? У нас есть выбор снова вернуться к химиотерапии, таргетной терапии, клеточной терапии, например, аллогенной трансплантации еще не была сделана, каким-то другим альтернативным видом иммунотерапии, ключевой терапии в ряде случаев и различные комбинации. Обычно клиницист выбирает ту терапию, которая ранее либо не применялась у данного пациента, либо был замечен какой-то временный эффект у пациента на этом виде терапии, чтобы попытаться еще раз вызвать очередную ремиссию заболевания. Излечение на примере пациентов, которые получали иммунотерапию при солидных опухолях, мы знаем, что у части пациентов может восстановиться химиочувствительность. И таких работ немало, здесь далеко не все в этой табличке мною перечислены которые есть в литературе, в основном этот эффект восстановления химиочувствительности исследовался у пациентов с новономой. там были достаточно крупные группы пациентов, но в том числе и на немелко-клиточном ратилетнике, при некоторых других. Действительно мы видим, что при назначении различной химиотерапии уже после неэффективной иммунотерапии можно получить и полные ремиссии, и частичные ремиссии, и общие цифры общего ответа выглядят очень неплохо для этой тяжелейшей группы пациентов. при любой случае такого опыта нет. существует три группы, три работы, плюс четвертая наша работа по исследованию этого феномена. вы видите общий ответ более 60% процентов практически во всех работах с полным ответом, также достаточно неплохим и неплохой, без прогрессивной выживаемости. Наша работа показывает несколько лучшие результаты. Причина здесь одна. Мы не отменяли иммунотерапию при назначении последующей химиотерапии. Это было сочетанное применение, но у всех пациентов была недостаточная эффективность иммунотерапии. Итак, по поводу нашей работы хочу вам показать некоторые результаты. У пациентов с лимфомой Кочкина и резистентностью к терапии неволумаба мы в дальнейшем использовали сочетанную терапию неволумаба и биндомустина. Здесь приведены данные по первым 30 пациентам. медиана линии предшествующей терапии 6 Некоторые пациенты получали аутотрансплантацию, получали предшествующий э, бендоксимаркедатин. Предшествующая терапия бендомустином э, была более чем в 50% случаев у этих пациентов. И э, пациенты были рефракторны терапией э, бендомустином в 53% случаев. Э, что еще здесь можно отметить? Э, была достаточно длительная терапия невулумабом медиана пол, полгода, нет, 18 введений это 9 месяцев, извините. Время от последней инфузии неголомабы до комбинированной терапии приблизительно 1 месяц. Что мы получили? Мы получили прекрасную общую выживаемость у этой группы пациентов. Мы получили э, неудовлетворительную, на наш взгляд, беспрогрессивную выживаемость. Но мы выигрываем, посмотрите, полгода на такую терапию 6 месяцев. И эти первые шесть месяцев вы можете посмотреть кривые по беспрогрессивной выживаемости и по длительности ответа. И эти шесть месяцев дают нам возможность какого-то маневра, например, подготовить пациента к аллогенной трансплантации, если ранее она не выполнялась. В нашей группе в основном эти пациенты не получали аллогенную трансплантацию беспрогрессивная выживаемость в зависимости от предшествующей терапии бендамустином да или нет, была абсолютно одинаковой. И, но если эти пациенты, которым мы провели терапию неволумабом и бендамустином, в дальнейшем получили консолидирующую терапию аллогенной трансплантации, это красная клевая, никто из этих пациентов не погиб, и все они на данный момент находятся в полной ремиссии. Таким Образом, наши данные сочетанного применения неволумаба и бендомустина, мы считаем, что они подтверждают наличие эффекта возврата э, химии чувствительности после э, иммунотерапии. Мы используем не только сочетание неволумаба с бендомустином, но также НИВА плюс генцетабин плюс и БРИНТОКСИМАКИДАТИН. Здесь вы видите, что везде получены неплохие в общем-то, общие ответы, есть и полные ремиссии, и частичные ремиссии заболевания. Что лежит в основе этого феномена? Какие возможные механизмы повышения химичувствительности после иммунотерапии? Неизвестно однозначно, но предполагается, что воздействие ингибиторов иммуноконтрольных точек связано и возврат химичувствительности связано с воздействием ингибиторов контрольных точек на микроокружении происходит редукция иммуносупрессивной клеточной популяции. Воздействие на регуляторные Т-клетки, на милоидные супрессивные клетки, а также возможно увеличение тумор инфильтрирующих иммунных клеток. Наши молодые коллеги нашего центра Федора Валерьевна Валерьевна и Кусак Артем Александрович проводят работу по изучению микроокружения после воздействия ингибиторов иммунных контрольных точек. Эта работа находится в начале, но им удалось показать на, на серии повторных биопсий до терапии ингибиторов иммунных контрольных точек и во время или после терапии, что уменьшается количество CD68-позитивных лет, то есть макрофагов, и уменьшается количество CD163 также макрофагов. На макрофаге бывают, как бы, в кавычках, хорошие и плохие. И сейчас удалось разработать методику двойного окрашивания макрофагальных клеток для того, для того чтобы понять, что же именно, какие именно клетки уменьшаются, М1 или М2. Также можно сказать, что... Количество ПД1-позитивных клеток и ТГИ-позитивных клеток в повторных биоптатах увеличилось. И есть тенденция к увеличению ЛАК-3-позитивных клеток также в повторных биоптатах. Работа продолжается, но, по-моему, она уже сейчас говорит о том, что действительно после иммунотерапии происходит изменение микроокружения микро при лимфонах почкина. Сейчас есть наиболее такая крупная работа, где собран 81 пациент в настоящему времени. Ретроспективная работа, которая также говорит о том, что терапия блокаторами ИКТ может сенсибилизировать лимфому почки от последующей терапии. Это тоже была группа тяжело предлеченных пациентов, медиана линии терапии 4, Терапия после иммунотерапии была следующей. Большинство пациентов получили генцитабин, содержащий химиотерапевтические режимы. Бритоксима, педотин 12 пациентов, ААС 9 пациентов, другая какая-то иммунотерапия 8 пациентов и бритоксима, с бедомустином 4 пациента. По виду терапии после ингибиторов иммуноконтрольных точек можно распределить следующим образом. Стандартную химиотерапию получили 44 пациента, таргетную терапию 19 – 19% пациентов. Что же получилось в результате? Это единственная такая работа, и она очень нас обнадеживает. Ответ был получен на последующую химиотерапию, следующий 42 – 42% полных ответов и 20% частичных. Кроме того, выяснилось, что лучшие ответы были получены у пациентов, которые, у которых был получен эффект и на иммунотерапию на каком-то этапе. Но поток в последующем мог быть утрачен, естественно. Авторы делают заключение, что даже в тяжело предлеченной популяции пациентов Лихом и почкина, Блокаторы иммуноконтрольных точек могут сенсибилизировать пациентов в последующей терапии, даже после прогрессирования на иммунотерапии. И самый важный вывод, который они делают, что это может быть новая терапевтическая стратегия, которая требует дальнейшего изучения в перспективных клинических исследованиях. Вот ретроспективное исследование это, возможно, новые стратегии было представлено Авторами Мэриман и с авторами в 2021 году ретроспективные исследования, проведенные на 78 пациентах. Суть исследования состояла в том, что у абсолютно резистентных пациентов проводилась аутотрансплантация гемополитических клеток. Обычно в нашей практике в случае резистентности абсолютной мы не используем этот метод лечения, потому что считаем, что он не имеет перспективы. Но авторы показали, что после применения первого режима спасения, второго, третьего и так до пяти, с последующей какой-то терапией неволумабом, в основном они использовали неволумаб или пембролизумаб, и выходом в последующую, на последующую аутотрансплантацию можно получить очень достойные результаты, которые я вам сейчас покажу. Статус нормальной трансплантации был 59% полных ремиссий 31% частичных ответов. Сразу говорю, что в нашей клинике мы традиционно при частичном ответе стараемся не выполнять аутотрансплантации. Но это исследование позволило нам пересмотреть вообще-то наши позиции. Посмотрите, пожалуйста результаты аутотрансплантации у ПЭТ позитивных пациентов на момент трансплантации и у ПЭТ негативных Здесь нет статистически достоверных различий. Это переворачивает наше представление о возможностях аутотрансплантации, если мы используем также и гипетриумно точек. И действительно результаты были лучше, если на каком-то этапе лечения пациенты отвечали, на э, терапию ингибиторами иммунокатерных точек. И это э, относится не только к беспрогрессивной выживаемости, но также и к общей выживаемости в этой группе пациентов. Эти результаты, а также другие некоторые работы, одвигли нас на то, что мы, что мы провели такое пилотное маленькое исследование по э, изучению безопасности и эффективности комбинированной иммунохимиотерапии химиотерапии не НИВА-мини-БИМ с поддержкой аутологичных стволовых клеток у пациентов с резистентно-рецидивирующей классической лимфомой. Это не милоаблативный режим мини-БИМ, но мы в последующем проводили реинфузию аутологичных стволовых клеток. Пациенты могли находиться в любом статусе в момент принятия вывода исследования. Пациенты получали обязательно неволумав на предыдущих линиях лечения и дополнительно получали неволумав уже в, в дизайне этого исследования на день минус 8 и день плюс 10 после проведения химиотерапии. Ну, дальше мы проводили оценку, оценку результатов. На сегодняшний день можно сказать, что в исследовании мы включили 10 пациентов. Сейчас мы проводим оценку эффективности. Ответы у нас есть разные, но не все пациенты еще прошли э, оценку с помощью пэт и достаточный период наблюдения, поэтому чуть позже, э, может быть, осенью, мы доложим уже первые пилотные результаты. Сейчас мы решаем, э, продолжать нам это исследование или нет. Второе, проспективное исследование, которое тоже было вызвано этой серией публикаций, это дизайн, перспективного, дизайн перспективного исследования на NICE НАИС-40, в котором участвуем мы, не онкология имени Петрова, и на сегодняшний день Иркутский онкодиспансер. Критерии включения вы можете здесь посмотреть, они стандартные, суть дизайна исследования в следующем. То сначала пациенты... Получают, с рецидивом Люкома Почкина, получают Нивулумап до 40 мг в течение 3 месяцев с интервалом 14 дней. Потом они получают ПЭТ-КТ всего тела, для того, чтобы мы оценили эффект. И дальше получают терапию Нивулумапа, а писмамит, карлоплатиновый депозит, два цикла. И далее еще пациенты уходят на третий лимит. Уходят на автотрансплантацию в случае неудачи на какую-то третью линию райпута. Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что, возможно, во-первых, не является хорошей добавкой к стандартной терапии второй линии, это раз. А два, что он может сенсибилизировать дополнительно пациентов к химиотерапии поэтому введена вот эта предфаза милумабом, и мы сможем после аутотрансплантации получить лучшие результаты, чем мы получаем их сейчас на стандартной химиотерапии. И в заключение хочу сказать, что терапия ингибитором иммуноконтрольных точек действительно может повысить чувствительность опухолей, в том числе лимфомы Кочкина, в последующих химиотерапии. Наверное, это нужно уже признать как факт, но феномен этот нужно изучать, и это открывает нам новые Определение оптимальной последовательности чередования химиотерапии и иммунотерапии, проведение аутотрансплантации пациентов с рефрактерностью химиотерапии, возможно, включение иммуноконтрольных точек в первую и вторую линию терапии сможет помочь повысить эффективность последующей химиотерапии. Ну и, конечно, подбор оптимальных химиотерапевтических партнеров для последовательной иммунотерапии и химиотерапии. Поскольку я приводила наши данные, то полученные не мной, а всем нашим коллективам. я бы хотела выразить благодарность Кириле Викторовичу Лепику, Фёдорову Людмиле Валерьевне Кузнецову, Юрию Николаевичу, Чикалову Андрею, Усаку Артёму, Байкову Вадиму Валентиновичу и Лепику Елене, Евгению. Евгеньевне. Спасибо за внимание.